Бонжур, друзья! Ой, мэрова в солнечной Турции! С вами Елена Цыганок и агентство Турбонжур. Начиная с марта месяца, весь апрель и будут еще продолжать в мае месяце, наши менеджеры инспектируют Турцию, чтобы рассказать вам все новинки. И сейчас я лично приехала посмотреть, как же Турция подготовилась к летнему сезону. Многие едут на пальские праздники в Турции и спрашивают, какая же там погода. Поэтому делюсь с вами, что на улице порядка 27-29, все загорают, получают э, солнечные ванны. И, конечно же, обязательно с собой берите солнцезащитный креп. Что касательно воды в Средиземном море, сейчас это где-то 19 градусов. Может быть, еще немного прогреется, но, конечно, искупаются те, кто для кого это комфортно, кто любит очень теплую воду в теплых бассейнах. В Турции уже много отдыхающих. Мы это заметили еще в аэропорту. Для прохождения паспортного контроля были открыты все стойки. При этом были довольно-таки длинные очереди. Турция в этом году пустит много подестанов. Отели уже подготовились и ждут своих гостей. Запасы все включено заполнены. Дижаки на пляже расставлены, море включили на подогрев, а солнце уже 29. Поэтому хватит уже смотреть рассылку от Турагент. Звоните прямо сейчас или вместе с экран-паспортами приходите в офисы Турбанжур. Выбирайте свой отдых, собирайте чемодан, берите хорошее настроение и отдыхайте с огромным удовольствием.